один на 45, второй на 11 тысяч. А сколько там твоих? Два, два копилки. А? А сколько там твоих? Моих на одном 25%, на другом 30%. Маржа. Я Наша понял. То есть кисло, один, том, один получается том, 55% у тебя, да? А другой 15%. Сколько у тебя? Не-не, ну... один 45% контракт другой 11 тысяч контракт 511 то есть все вместе 55 ага. а какой 30 процентов какой 20 процентов а, который за 45 30 процентов а которые за 11 25 процентов так я сейчас снова умножу сколько это денег То есть по сути у тебя плюс 15 тысяч, а точнее 16-250 ты заработаешь. Ну да, ну как бы, ну там оттуда же, наверное, это уже учитывая расходы, которые есть. Не-не-не-не, ну, не, это валовая прибыль, ну валовая только. Ну да, да, это валовая, то есть там чистыми, я не знаю, это еще зависит от того, какие сроки будут. На одном, который 25% маржа, мы его сделаем за неделю, то есть это быстрый проект. Uh -huh. а который 30% маржа, это он, ну я не знаю, он, наверное, неде... мы, мы только три недели материал будем ждать. То есть, ну, как бы, он такой долгий, скажем так. Uh -huh. Я понял. Но огонь. А так по новым лидам что у тебя как? По новым я бегаю туда-сюда. То есть у меня в потенциальных еще порядка пяти новых контрактов. Uh -huh. а, точнее... Один уже гарантированно, там на 3 3500, э, в э, мае мы его делаем, после первой недели мая. Uh -huh. а, второй на 3500 висит, вот я должен сегодня еще раз связаться с клиентом. Uh -huh. а, ну, потенциальных, вот я сейчас только что со встречи еду а, на 23 тысячи контракт. Но он, мы только предоставляем рабочую силу, то есть мы вообще там не вкладываемся. Uh -huh. И там у меня 8000 должен быть где-то чистыми, да, вот с него. То есть а по 3500 сколько там. ты зарабатываешь? Ну, если 3500 контракт. А? Если 3500 контракт, сколько ты с него зарабатываешь? 3, 5, я заработаю пол, пол, полторы тысячи, я там зарабатываю. А полторы 500. тысячи долларов получается, угу. То есть, ты, в принципе, еще можно закрыть плюс один Если я подрядчиков еще чуть-чуть подвину, то есть, да, если я подрядчиков чуть-чуть подвину, там, в принципе, можно до 2000 чистыми выжать. Ну, как бы там такой на два дня проект, то есть, в принципе, там быстро можно. Вот. Так, ну, я так. понял. Да. Так, и что у тебя получается я, по значит... две встречи в день делать? Две пока не получается, я не могу. У меня потока билдеров, не, ну, этих строителей не хватает. То есть mm -hmm. я пока успеваю с ними связаться, назначить, а, выходит там пока по одному. Вот сейчас я один сделал, после обеда еще поеду. Ну, у нас сейчас обед, 12. То есть mm -hmm. а, сейчас вот после с вами еще поеду в город пытаться еще с кем-нибудь встретиться. То так, есть, ну... а, но я, в принципе... Удочки закинул везде, где мог, то есть я прозвонил всех, кто у нас был, говорю там, ну, что там, кому работа, там, где там надо, то есть э, я стараюсь э, с ними на волне быть, что мы свободны, хотя э, вот если сейчас нам там три проекта там сразу навалится, нам будет немножко тяжеловато их выполнять, но будем. у нас как бы одна из задач была, чтобы у нас HR искала подрядчика. Да, да, да. То да. есть вот на, на вчерашний день она уже нашла нам три подрядчика по ну, вот, сайдингу. Ну, то, то есть, я, получается, хорошего. задачу по HR делаю готово, да? Да, да, это выполнено. Угу. И... А Незаконченные. Угу. Что там? Что там Добить еще? двух подрядчиков, ой, добить список незавершенки ты полностью добил? Я добил до сотни, но мне кажется, это мало. Ну, то есть я пытался выплеснуть. Оно ежедневно увеличивается. То есть я там много отметил, которые я уже сделал, что да, меня в принципе удивило, потому что как бы до этого не казалось, что происходит что-то. И у нас вчера начал работать вот новый, новый этот э, офис менеджер. То есть мы, я сейчас кучу информации просто передаю ему. То есть вот вчера полдня я только этим занимался. Ну, и сегодня продолжать буду еще. Угу. Ну, в принципе, всю эту неделю я буду продолжать э, с ним заниматься, потому что он пока вообще не понимает, что происходит. Ага, ну, смотри, я сейчас ну, прикинул, у тебя, получается, 100 дел незавершенных, да, то есть еще не полный список, но ты уже 33 сделал, получается. Да, да, ну, я тоже прикинул, причем, получается, это большинство из них, наверное, дел 20 с лишним, это на прошлой неделе было сделано. Что, вот я говорю, в прошлой неделе она такая немножко... Я в космосе был. Но ты можешь Потому сохранить что... темп, ты можешь так жить, в принципе. Ты же понимаешь, что если ты сделаешь все незавершенки... Ты кайфанул от, ну, от этого? Я кайфанул, Но... да, я гулял потом. Но, в принципе, что было для меня необычно, я в субботу с 8 утра уже поехал, еще три встречи сделал. Угу. Это как бы было необычно для меня. Потому что, ну, я раньше полагался, что продавец поедет там с кем-нибудь встретиться, Но, как оказалось, он в принципе не встречался. Поэтому, когда я проехался, я понял, в принципе, нужды. Ну, начинаю лучше понимать, что клиентам надо, что им, в принципе, цена важнее многих остальных вещей. Но в то же время мы, когда добавляем им определенную ценность с этим, они чувствуют, ну, как бы чуть-чуть и заплатить можно. Ну да, да, да, ну конечно. Не, ну личные продажи, как бы когда сам собственник продает, они всегда как бы больше чек, больше там конверсия, ну то есть это такая штука да. прикольная. Так, ну смотри, это добить список незавершенных все равно, ну то есть я тебе поставил ее ну, на четверг, то есть я... ну, в четверг у нас еще же встреча, да? Ну, есть... Да, я... я, кстати, насчет четверга, я не знаю, как у меня получится, я постараюсь. Угу. А, у меня в четверг две этих... А... Встречи? Я иду, нет, я иду на, э, на шоу э, коммерческих, ну не на шоу, на выставку коммерческих, коммерческих там э, компаний, короче, general, вот эти, как их, э, короче, вот эти девелоперы, да, главные подрядчики, вот угу. я навстречу, короче, там их выставка будет, самых больших там локальных этих. Смотри, а поиск подрядчиков я у тебя убираю эту задачу, ну, по, ну, рабочую или нет еще? Ну, то есть запущен процесс? Нашел подрядчиков? Да, да, это можно убирать, потому что мы процесс не останавливаем. Uh -huh. а, для того, чтобы нам правильно это делать, тоже, я вчера разговаривал с HR по этому поводу, uh -huh. а, она говорит, дайте мне график вашей работы. То есть она говорит, я когда буду видеть вашу загруженность, ну, допустим, получили новый проект, когда хотим делать? Если есть свободная бригада, сделаем сейчас. Если нет свободной бригады, скажем, назначаем через две недели работу. И находим бригаду туда. То есть она как бы а, она не знает, что им говорить, когда она их находит. Она да получает с них информацию, кто такие, какие страховки есть там и так далее. Угу. Но она не знает, что им сказать в плане работы. Они все хотят работать, а она не знает, что им сказать. Вот. Ну да. Ну то есть, а, ну но как сейчас... бы ты же решаешь, что ты Лидов сейчас ну гонишь, как бы, но ну, ей скоро будет что сказать то есть я объясни, ну, да, то что да. когда-то будет то что есть сказать а когда-то не будет то есть ну как бы ну будут лиды будет что говорить то есть я ну актуальность ну, актуализирую жена сейчас в работе вот этот этот этот этот то есть ну как бы базу такую собери которые потенциальная. Ну, потенциальные вот ну, да, да базу мы все равно держим мы их собираем и я сказал то есть у нас в любой момент мы должны иметь возможность заменить э, любого подрядчика на любом из проектов то есть потому что вот э, одни подрядчики например а на прошлой неделе у них машина сломалась, они не работали. Ну, а да. на эту неделю они взяли какую-то халтуру там, на 3-4 дня, и они не могут на мой проект вернуться. То есть им надо было, грубо говоря, бабки отбить, чтобы ну, машину понял. починить. Я и понял. они вот эту халтуру взяли, а меня не опрокидывают. Я понял. Хотя у меня там контракт, у меня зависает там 20 тысяч, когда мы его закончим. Ну то есть как-то немножко нерационально это получается. Вот. Поэтому я сказал, нам надо иметь замену в любом случае. Я понял. Смотри, это. А этот у тебя работник делает одну встречу в день? А он пока сделал. Не, он на, на прошлой неделе мы на один с ним проект ездили, где он договорился, но пока он не делает. У него один проект занимает очень много времени. Ну, у нас там, скажем так. Мы неправильно подрядчиков выбрали, и у нас mm -hmm. там завал. А, то есть он решает да. рекламацию какую-то, да? Да-да-да, он там серьезно. Смотри, а мы еще с тобой отчеты, то, что ты будешь писать отчеты ну, каждый день ВКонтакте. Да, с этим я потерялся по времени немножко. Ну, мне неудобно, честно говоря, как-то заходить, писать. Uh -huh. Ну, в плане, как это... Ну, короче, не вошло это в систему пока. Uh -huh. Я... Я для себя-то периодически вот эти задачи, когда прописываю, мне тяжело их делать, потому что я их обычно в голове, в голове, в голове, а потом раз захожу, выплевываю, так ну, свободнее становится. Смотри, я тебе, я тебе ее переимину... пере... не переименовал, а, смотри, тебе нужно написать отчет за неделю, ну, в общий чат. Хорошо, я понял. Ну, то есть Окей. с маленькой начнем. За неделю ты же можешь написать? Да, да, за неделю, да. Такую так проще по -по поэму быть. в красках можно написать прям. Вот. Да, я постараюсь. Окей, ну список незавершенных, смотри прям, чтобы он у тебя был готов. Давай к четвергу точно. Ну. Да, да. Я, я туда буду дополнять, я постараюсь ежедневно дополнять. Нет, ну, есть... ну вот сейчас на данный момент он у тебя, нет, он у тебя дополняется, это ну, нормально, то, что у тебя новые дела дополняются. Но вот сейчас ты все выписал, которые есть, или нет? Нет, я думаю, нет, нет, ну вот, оно вот. всплывает. То есть вот я прям еду иногда, думаю, всплывает, Вот, всплывает. Запис... Есть... Да, да, да. записывай, записывай, записывай. Ну, видишь, у тебя потенциал-то есть, ты из 133 сделал. То есть понимаешь да. то, что ты можешь ну, все нет. сделать. Ну, ну, я понимаю, но <laughs> прям, <laughs> у меня ощущение фай... создается что я... Ну, я тебе говорю, как, ну, как после как генеральной быть. уборки, в общем, ну, ну такое да. же приятное ощущение. Вот. Ну да, это физически, ну, в голове не укладывается, как это возможно все сделать. Ну ты То же видел, это же список, результаты. это же список просто, список ну, можно понимаю, сделать. Я... Ну, да. Будем делать. <связь> будем делать, будем <связь> <связь> <связь> делать, ну да, да, да. Так, ну что, есть вопросы ко мне еще, в принципе, ну идешь, отчет ждем от тебя общий. Да, я, в принципе, нет, пока вопросов нет, я, а, ну да, я пока... Я сейчас делегирование вопрос, вот мой единственный, мне сейчас надо каким-то образом замкнуть э, э, офис менеджера и это, как его, прораба, чтобы у них э, наладилась связь и они начали работать как бы, у, у, убирая меня с э, вот этих лишних переговоров, потому что вот вчера, например, была задача э, купить э, эти лампочки, короче, на один проект. И мне так смешно стало, потому что мне прораб звонит, говорит, нам надо лампочки купить. Я звоню покупать лампочки, они спрашивают, а какие вам лампочки надо, какого размера, а вам нужны плафоны для них или нет? И они меня все это спрашивают. Я сижу говорю, короче. Говорю, давайте вам сам прораб позвонит, я потом заплачу. Ну, то есть, ну, некоторые да. вещи до смешного доходят, потому что, ну, как бы эти вопросы должны как-то по-другому решаться. Ну да. Не, ну, времени, ну, как бы, да, ну, да, да, ну, да, да, да. Но ты заметишь, когда ты вот незавершенки проделаешь, ты заметишь, что ты больше не хочешь на себя брать какую-то, ну, эту, ну, тянучку там еще, ты сразу, ты будешь, она будет тебе мерзкая, короче, что ты, это опять надо заполнить список, дополнить, дополнить его сразу, сделать или, или что-то сказать ему, давай сам там решай, счет мне просто отправь там, например. Ну, да. Вот. Да, да, ну, есть такое, это уже возникают такие нюансы, я вот вчера, я просто... Когда меня в этот ступор вогнали, я говорю, короче, давай ты позвонишь, она нам позвонит потом назад, и мы заплатим карточкой, все. Не надо этот. Угу. Я говорю, потому что я все нюансы не знаю, от того, что я буду знать эти нюансы, вот мне это вообще никак не поможет. Деньги не принесет, нам. Но... Ну да, то есть... Э, ну вот, это вот как бы одна проблема, и я не могу себя заставить это делать. То есть это то, что, с чем я переживаю, как бы... Мне даже HR со стороны говорила, что... Ты, короче, ты людям даешь задачу, а потом пытаешься у них ее забрать. И как бы ты уже определись. Ну, как бы борись с собой. То есть ты им отдай, они как бы немножко накосячат все равно. Но как бы, но ну, они сделают. Но. Понимаешь? Да. Ну, я пытаюсь это решать. так. Ты ну, же, пока ты... я... Ну, ты же сам учился. же так раньше научился. Ну, то есть ты же тоже косячил? То есть из-за этого ты стал ну, профессионалом? Конечно. Вот, и им ну тоже, да. чтобы, ну, как бы, не забираю у них ошибки, пускай ошибаются, ничего страшного. Ну, то есть никто не умрет точно. Пускай учат раз, учатся. У нас-то могут. Да, вряд ли, что-то. Да не, не, ну я шучу. Ну, просто я понимаю, о чем-то, конечно. Так, я тебе еще сделал вниз, получается, туда готово, чтобы у тебя список уменьшался, и тебе сейчас... А, вниз, окей, Хорошо. Я не знал, как их перевернуть. У меня они вверх ушли, и я их так и оставил. Да? Я понял. Так, ну все тогда, давайте что, следующего начнем кого-нибудь? Тебе, Николай, это, ждем у тебя давайте. отчет, приятного дня, давай закрывай там еще сделки. На самом деле ты уже как бы... Да. Про... Ну, первая кровь пущена, то, что люди согласились уже, ну, то есть два контракта. Да, да, да. То есть еще пять намечено, я думаю, ну, как бы там тоже будет какая-то конверсия положительная, так что это. А у нас э, еще один, вот этот, с которым я подписал на 11 тысяч, угу. то есть он, он строит порядка 40 домов э, в Ну, год. то есть он тебя то тестирует, то есть... он как бы, ну. Да, да, он сказал, говорит, вопросов нет, вот эту цену, которую ты мне сейчас дал, мы ее фиксируем, то есть на весь год, я не хочу от тебя слышать ни о каких изменениях, я тебе говорю адрес, делаешь проект, выставляешь мне счет. То есть он говорит, э, как бы, ну если эта работа пройдет красиво, uh -huh. и все. То есть потенциально у нас, грубо говоря, четыре контракта от него в месяц должно быть, ну среднестатистически. Вот на 22 тысячи, да, которые? На, на 11. А, на 11, ну то есть по три, то есть можешь это умножить на 4. 4. Ну, грубо. То есть плюс 11 ну, да. тысяч. Я... Да, я пока так не считал, то есть пока мы еще не подтвердили свою пригодность. Я Но понял. в принципе это потенциал хороший. Но ты пойми, что ты можешь как бы лампочки купить. Ну, а можешь понимаю. сделать так, чтобы у тебя было 4 контракта, которые принесут плюс 11 тысяч ну выручки получается валовой прибыли. И как бы и для себя решить, что делать. Вот, и, ну, как бы, ключ ко всему добить незавершенку, ну, чтобы был конечный список, и вычистить это все, и все, и потом по паркам там походить, ну, то есть, время-то у тебя будет много, потом будешь думать, куда Я его думаю. деть, ну, и деньги тоже появятся. Надеюсь. Ну, ну, уж, ну но уже цель, появляется, но уже, да, появляется, на самом деле. Да. Так, ну Я все, понял. супер тогда это, Хорошо. спасибо тебе.